Пятая часть решения задачи d 11 Я уже сказал, что у нас получилось небольшое расхождение с авторами. Поэтому мне даже трудно предположить, где и как мы с ними разбежались. Но дальше у нас пойдет все достаточно весело. Давайте, а, хотя нет, я уже сейчас вижу, где. Вот я с чего взял, что я подставил вот такие данные. С чего я взял, что они у меня верны. То есть, мне тогда надо было подставить вот здесь омега-2 нулевую, а здесь омега-2 конечное. 0, T1 я подставил правильно. Но с чего я взял, что вот это соотношение у меня верно. Это соотношение у меня неверно. Я не... Это отнюдь не нулевая величина. Дело в том, что если это тело в начальный момент по условию обладало скоростью омега-1, 0, вот оно, то это тело уже точно так же обладало скоростью, что омега-2 нулевое. Причем зависимость между этими скоростями кинематической нами уже была получена. Она вот, вот собственно говоря, вот здесь омега-2 и омега-1 вот здесь зашифрованы. То есть омега-2 у меня равняется, соответственно, омега-1 R1 делить на R2. То есть вот здесь у меня должно стоять омега 1 нулевое R1 на R2 вот оно где всплыла ошибка то есть вот эта ошибка здесь соответственно получается а это какая величина у меня омега 1 нулевое у меня было равно 2 радиан в секунду умножить на R1 на R2 60 на 40 то есть 2 радиан в секунду получается здесь получается у меня значит что Омега-2 от... Это неправильно. Давайте вот здесь. Вот здесь. От... Значит, это у нас что будет? 2 умножить на 60 на 40. Это соотношение 6 четвертых. Это будет 2, это будет 3. То есть омега-2 от 3 до омега-2. Соответственно, здесь у меня что будет теперь? Омега-2 минус 3 равняется... 4 омега-2 минус омега-3 равняется 2t 4t квадрат 4 ну, 2t 1 квадрат равняется соответственно вот так вот если для любого момента времени подставляю омега-2 Соответственно, это будет чему у нас равняться. Омега-2 равняется 2t квадрат плюс 3. Но это еще больше расхождения теперь у нас. Давайте еще раз посмотрим. Вот наш φ2' 400 на 3. Здесь все правильно. От 0 до t. От v0 до v. v2 минус 3. Интеграл от дифференциалу. Например, омега 2 минус 3 равняется 4t квадрат пополам. 4t квадрат пополам. t1 минус t0. Подставляем. Омега 2 равняется 2t квадрат плюс... 3. Все правильно. У нас R1 и R2. Чем выравнялись? R1, 60, R2, 40. Соответственно, здесь главная скорость вращения будет больше. Это тоже все правильно. 3. Ну, вот так получается вот такая величина. Четыре Т Ну, не знаю. Вот получается вот такая величина. Все правильно. Но теперь вот как получилось, так и получилось. То есть все-таки у меня вот это уравнение, значит, получается. Давайте выпишем вот в этом цвете. То есть получается, что у меня уравнение вот это получилось. А для омега-2, то есть омега-2 равняется 2t квадрат плюс... 3. Если я запишу вместо омега, повторюсь, что такое омега. Это производная от угла поворота dφ2 по dt. Соответственно, получится, что у меня. Что dφ2 равняется 2t2 плюс 3 dt. Опять интегрирую. Опять начальные здесь попроще с начальными. Значениями 0t. Здесь тоже 0 Фи 2. Соответственно, получается, Фи 2 равняется... Это что у нас? Двойки за сколько? 2 третьих Т в кубе плюс 3. 2 третьих Т в кубе плюс 3. Плюс 3 Т. Или Фи 2 равняется... Ну, 2 третьих это примерно 0,67 Т в кубе плюс 3. Плюс 3 Плюс 3 Т. радиан вот, значит, вот функция которую мы искали вот эта функция у нас была требуемая вот она и осталось найти s и t но мы их выражали отсюда например t мы вообще выразили вот где у нас вот t в таком виде то есть мы можем написать t равняется давайте я просто скопирую это выражение сюда Вот сюда скопируем. Мы просто можем написать, что t равняется m3 φ2' у нас φ2' вот она у нас. Это 4t. То есть m3 умножить на 4t r2 плюс g. Или m3 у нас равняется 400 умножить на 4t умножить на r2 что у нас был маленький радиус 0,2 сантиметра, плюс что М3 400 умножить на 10. Или зависимость это какая? 4 на 2 80, 80 на 4 320 Т плюс 4000 ньютон. Зависимость силы натяжения нити. Ну и точно так же можно выразить, соответственно, что... берем это лишнее. У нас было S, да? S мы можем выразить из любого из этих уравнений. Из этого или из этого. Но, ну, естественно, легче, например, Наверное, будет все-таки использовать вот это уравнение, да? Соответственно, каким образом мы S обнаружим здесь так? S равняется... Давайте мы выпишем это уравнение. Скопируем его, выпишем. И перейдем сюда. Теперь... Соответственно, у нас S будет равняться чему? S. Упс, извините, не то. S будет равняться чему? Значит, M делить на R1, кстати говоря, минус I1, F2, 2 штриха, R2 на R1 в квадрате. То есть, будет равняться, M у нас было равно... 4200 плюс 200 т, 4200 плюс 200 t делить на r1 это 0,6 минус i1 у нас было равно m1 и 1 квадрат, то есть 100 умножить на i1 у нас было 20 корень из 2 это сантиметров то есть 0,2 0,04 умножить на 2, умножить на φ2, 2 штриха. И r2 у нас было, чему там равно 40? Теперь мы должны перейти уже к 40,04, и здесь 0,6 в квадрате, 0,36. Соответственно, это равняется. Ну и пошли вычисления. φ2, 2 штриха у нас равняется, напоминаю, вот оно, 4t. То есть вместо этого я просто пишу 4t. Здесь у нас 100 и 0,04 это просто 4. 4 умножить на 2 это 8. 8 умножить на 4 это 32. То есть получается 4200 делить на 0,6 плюс 200 делить на 0,6t. Плюс 32 умножить на 0,4 делить на 0,36. Т это, это все равняется. Ух ты, это все равняется. Ну давайте 4200 делим на 0,6. Это будет 7000. Плюс 200 делить на 0,6 будет 333 333 33 t плюс 32 умножить на 04 делить на 036 равняется 35 55 35 55 t и таким образом s в нашем случае равняется окружной силе как оно зависит от времени. Вот, значит, здесь у нас 8,8. Здесь еще одно 8. Здесь будет 3,6 368 Т плюс 7000. Вот такой у нас получился ответ. Я. Э, тут даже не вижу ответа для. А, у нас S и не нужно было в функцию времени, я вот смотрю, а только для конкретных моментов времени, то есть для момента t1 и для момента t1. Но если мы подставим сюда, что у меня получится? То есть t1 у меня будет равняться 4320, t1 равняется 4320, s1 у меня будет равняться 7368 и 88. Ньютонах и в ньютонах. В ответах у нас Т14285 и S1-7295. Но у нас небольшие расхождения. Я говорю, они явно вызваны математикой. Если вы исправите, найдете ошибку. С удовольствием я выслушаю ее. Пишите в комментариях. Обратите, кстати говоря, внимание, что сила натяжения э, нити. Нить-то опускает груз весом М3, какое было? 400. А, где Вот М3 400 килограмм То есть, сила натяжения, если бы просто висел груз, была бы равна 4000 нитон. А тут она вот почти на 10% процентов выросла, поскольку груз, повторяю, движется с ускорением. Не повторяю, а первый раз. То есть, сила натяжения, как видите, увеличивается. Но вы помните из школы, что вес тела, то есть сила, с которой тело растягивает подвес или давит на опору, она соответственно увеличивается или уменьшается в зависимости от того, с каким ускорением движется эта опора или подвес. Ну вот, пожалуй, все, что вам нужно было для решения этой задачи вспомнить, я вам напомнил то есть как рассматриваем дифференциальное уравнение движения твердого тела, разбивая его, напоминаю на что? На поступательное и вращательное движение и составляя вот эти уравнения соответственно для рассмотрения движения одного тела. В общем случае, повторюсь, это система вот таких двух Уравнение в нашем случае просто тела совершали, каждый из тел совершал только одно из этих движений, или только поступательное, или только вращательное. Всего доброго!